Всем приветик. Совет от ваших родителей. Расклад плюс игральные карты. Итак, давайте посмотрим, какой будет совет. На что обратить внимание. Что хотят вам передать ваши родители. Так, Давайте посмотрим. Совет. По поводу любви. К самим себе относитесь с любовью. Даже когда у вас, возможно, финансы тратятся и мало остается. Именно денег что либо не можете себе купить по отношению к себе, относитесь хорошо, не важно, какое у вас финансовое положение. Самое главное это здоровье. Финансы они придут, уйдут, опять придут, опять вы потратите. Поэтому самое главное это здоровье. Энергия вашей души, вашей любви. Финансы будут у вас выполняться. За это не нужно переживать. Главное любить себя самих, кто вас окружает. Ваше богатство это вы сами, то, что у вас есть в жизни. Возможно, вы думаете, что самое главное в жизни это финансы, финансовое положение. Это не так. Самое главное в жизни это здоровье. Самое главное ⁇ это здоровье. Обращать внимание именно на свое здоровье, на свою энергию, на свое настроение. Финансы они будут, любовь будет. Самое главное ⁇ это здоровье. Любить себя, любить свое. Здоровье обязательно нужно любить. Финансы они потратятся, потом вы заработаете. Но по отношению к себе, к самим, надо относиться с любовью, к своему здоровью. Относитесь в проявляйте проявляйтесь любовью к своему здоровью. Обязательно не забывайте про свое здоровье, про свое настроение. Что вы чувствуете? Да, финансы могут дать вам улыбку радости отношения к окружающим, к самим себе, но это не так. самое главное это здоровье. обязательно учитесь, новые знания получайте и следите Со своим здоровьем. финансы обязательно будут, а вот здоровье надо беречь. любите себя, свой организм. финансы у вас будут. относитесь к своей энергетике, к своей ауре с любовью, к своему здоровью. самое главное отношения, самое главное с любовью относиться к своему здоровью, отношения именно любви дарить своему здоровью, к своему организму. самое главное это здоровье все родители хотят, чтобы дети были на не Неважно, сколько вам лет Вы всегда для своих родителей будете детьми. Также ваши дети для вас всегда дети. Самое главное это здоровье. Не важно, сколько вам лет Берегите свое здоровье. Цените свое здоровье. Относитесь с любовью к своему здоровью. Не забывайте про свое здоровье, про свою энергетику. Дарите энергетику любви своему здоровью. Цените свое здоровье. Всем пока!